Кинули ролик Умная пыль, посмотрю потом: Теслофорез. Теслофорез это углеродные нанотрубки. Вот показывают их свойство, что при воздействии электрического магнитного поля они образуют нити. И я смотрела и думала: что-то мне это напоминает. Вот прямо напоминает. Палочки и нити вот эти вот вещи, которые. Люди извлекали из себя. Понятно, что здесь эти нити в таком микроскопическом объеме это все-таки нанотрубки. И все-таки что-то это, знаете, сильно напоминает. И здесь не показаны остальные свойства этих нитей. Могут ли они, обладая вот такой электромагнитной способностью соединяться, могут ли они в том числе обклеивать себя прочей органикой э, и расти дальше. Прямо очень похоже. Говоря про графен, э, вот помните, было много версий, что на самом деле положено, э, в сер... ну, что изучает сероповедение. Была версия, что там э, ДНК какого-то демона. Была версия, что там черная жижа. Была версия, что там вредный какой-то графен. Ну и просто яды. Недавно я смотрела. В общем, один источник указывает на то, что черным графеном как раз называют черную жижу. А черная жижа, по некоторым мнениям, происходит от какого-то существа, с которого стекает эта черная жижа. Вот скажите, <смех> это просто желание все-таки объединить все популярные версии? Или так и есть? А само собой это будет являться ядом. Так что, относится ли это а, к той теме, о которой все подумали, и система не смогла молчать, потому что никто не может врать, им пришлось опубликовать вот это поведение странной частиц? Или это просто на частицы еще на подобную тему существо тут они создают очень грязный а, колодец не колодец бассейн они там наполняют бассейн хлоркой всякой гадостью прямо в большом объеме там страшная химия вот этому существу похожему непонятно на кого все это нравится он купается у, у существа признаки и Котика, морда и медвежонка, и уши какие-то, как у Оби Ван Каноби. Глаза такие черные и рожки. Может быть, это собирательный образ из разных э, видов инопланетян, может нет. В конце э, парень предлагает ему кофе, просто кофе, и существо так с отвращением говорит нет. Э, это к тому, что у каждого у, каждой, у каждого вида существ есть своя химия, которая им естественно. У человека своя, и у совместимых с человеком одна среда, а есть другие. Например, у кремниевой формы жизни, что было, может быть, химия где-то совпадала, хотя нет, но там были высокие температуры, так предполагается. И сейчас у нас на планете что происходит. Хлорка попадает в воду в большом количестве и в ТОР. Хлор и втор. Кто-то спросит, при чем здесь хлор? Вот соль, поваренная соль, там же шнатрий хлора формула. Чем плоха хлорка? У хлора есть разные модификации, в каком виде она может быть, и есть вредные. Вот хлор и втор два вещества, которыми... Не только, еще свинец в атмосфере. Такое впечатление, что кто-то ядовитый нашу землю обустраивает под, под естественную для него атмосферу. Просто интересные заметки и про графен. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.